И всем привет! С вами я не сотрудник сегодня я вам хочу показать, как пользоваться плагином Ч-а-доном для игры мод Началось. Ладно, я выключил звуки. Я хочу вам рассказать, как пользоваться адоном Горисмод, который называется g терминал Вообще, то бишь, для чего он нужен? На серверах вы можете быть его встречали. Если да, то, пожалуйста, напишите IP сервер, я тогда зайду, поиграю, может, объясню другим игрокам, как это все делать. вот то Просто мне очень нравится сервер с такой настолько на Адона для Горизму стимовского, можно и Пиратского, ну какая баня. Все равно Steam на любой сервер зайдет. Вот, первое, что я хочу сказать. Для... Некоторые люди пишут из Майнкрафта и тому подобное help. Может, просто пишут help и что такое начинает писать бюджетные вот этот компьютер к чертям да такое бывало я видел иногда такое вот и я вам хочу сказать что не надо так тупить и вы же видите тут двух и берем нажимаем это английский Shift shift плюс еще плюс же русская пишем hell ой ну ладно не помешало вот и мы видим тут colors если мы включим colors то у нас все обновится help опять прописываем вот потом у нас есть команда help которую мы прописали есть команда x которая отличает сам компьютер вот он у нас выключился на e мы его включаем опять это появляется почему то снизу хотя это появлялось сверху не обращайте внимание, что в правом верхнем углу не пишут. Так, дальше. Прописан хорошо. Вам все это показать. Видим команду OS. Для чего нам это ОС? Вот, э, допустим, ОС-лист. Э, это есть операционная система на данный момент. Важды они еще добавят операционную систему. Но это пока что самые основные. Я вам расскажу, как пользоваться ими. Пишем OS. Install с двумя L английскими и сервер. Просто пока что сервер. Вот у нас он устанавливается. Пока давайте перейдем на это компьютер. Тут то же самое. Это он еще пока без операционной системы стоит. Вот видите, такие же команды. Пишем os install personal. Это второй тип операционной системы. Os. Вот, мы его установили. Давайте я вас сначала покажу этот, это просто включим дальше. Так, ну, на эту запись даже не смотрим. Ой, как уже у меня заглебал. Латиница, или как он там? Из Латвии. Ну, короче, чувак, в Гаррис Моди играем вместе. Так, персонал. сейчас нам появится почти что то же самое вот это у нас персональная система версии 1 только тут что то не показано тут, тут видите персонал система версии 1 прописываем help и мы видим у нас только много команд очень много я вам объясню только все понемножку если вы будете знать так подлагивает подождите так я нечаянно перекрытил запись не обращайте, если у вас сейчас будет лагать так неправильно написал так вот так вставляем заменяем персонал вот в даже двух и точек забыл оставить. оставить тут а, вот я поменял их компу вот Значит, тут теперь сервер а тут у нас персонал давайте все таки закончим, начнем сейчас перстонал, сам Сейчас я ставлю запись пока он будет грузиться даже не, не пришлось останавливать, ну так оставил чуточку вот сколько у нас много команд только я включаю у меня начинает лагать, это что проклятие? ну ладно первая команда это у нас будет сет пас. Это самая важная команда почти, что для, все, для всего компьютера. Все уже поняли, кто изучает английский, что это поставить пароль. Давайте будет у меня пароль 1337. Вот. Теперь будем 1337. И если кто не знает, хотя это очень маловероятно, то это защита для тех, кто у вас включен компьютер. Допустим, вы там э, общались с человеком э, не знаю, там по сделке на 2 миллиона долларов. То бишь, вы ему машину вот. И чтобы сам э, вор, который у вас украдет, и компьютер не смог написать, и если он не знает пароль, значит, написать там, допустим, э, привезет туда какую-то, не знаю, машину, драхун. Так, начинает лагать. Машину дряхую. Вот. А хотя тому человеку, который он переписывает через компьютер, он ему доверял. То, то бишь он получит 2 миллиона и будет сделать вот для этого вы придумали компьютер, вообще пароль для компов. <досит> вот. Если у вас его придут, он не введет пароль, либо наугад. Вот. Но это маловероятно, конечно. Надо стать очень сложные пароли. Так, дальше. Фу, чтобы вам еще что то показать. МС, команда МС. МС. Вот, вы видите, это четыре штучки. Сам, э, сейчас, сама шняга в том, что это калькулятор. Просто калькулятор. Пишем МС. Эд. 1 и 3, 3 вот и получается у нас вот такое вот дальше пишем мы э, с 2 суп сумка э, 9 3 получается 6 дальше пишем мы ну 1 5 А, мул, блин, мус пишу. Сам говорю такое, а делаю совсем другое. Так, му.. 4 на 5, допустим, 20. И поуф уже писать вот. Мэс. Так, поуф. Это деление 20 на 5. Или что это такое? Ладно. Это чуть... короче я не буду в этом разбираться я не так уж мне это не нужно так Help. вот и прописываем дальше гнет это самое важное гнет тоже видим мы тут огнет g войти в какую-то network сеть ну сеть просто гнет л выйти гнет лс посмотреть это активные нет то бишь это у нас группа дальше лу просмотреть пользователей с которым вы можете общаться через группу если вы в ней состоять. и гнет м через гнет лу можно узнать иди компьютера пользователя и там просто пишите текст на русском и английском какая вообще на французском хочешь парть. вот дальше Пока что мы на этом заканчиваем, но там еще э, там, мы должны будем начнем сделать, пишем тут э, help, видим тут поменьше команд, сама операционная система, это она такой делает хостинг э, network, да, делаем gnet, вот видим, нельзя никуда войти в сеть, только можно ее создать, Net S будет также на да, просто Monique. Ну, Clif 102, да. Что не надо деской писать, это слишком много. Так, не надо мне, пожалуйста, лагать. Понимаете, на записи меня очень сильно лагает. Не знаю почему. Так, я сами запись. Продолжим. Останавливаю и перестает лагать понимаете? Дальше. Идем за это компьютер. Если вы. Усыми просто систему. Хотите найти группу, которую вы хотите поговорить с людьми, подружиться. Вот, и еще я хочу сказать, что это все анонимно. Сейчас я вам даже это докажу Пишем гнет LS. LS. Вот, и это у нас только пуб публичная сеть QS2. Прописываем.. не надо. Gnet. Чё? Gnet G. 302. Мы ушли в эту сеть и пишем нет Вот у нас сама хостинг машина который стоит справа. ID 92. Пишем GnetM 92. Привет. че привет? YouTube. Мы будем YouTube писать, а не YouTube. Так, тыркаем. <клёх> ну, как вы видите, показывается то, кому вы отправляете. Тут ä, приходит, от которого компа вы говорите. А, он играет на смешиноке. Ну, вот, то бишь, это анонимно, это просто название группы. Да. Так, то у меня них 3 кислов 3. В плане того, что мой аккаунт, который был, его взломали. Там было очень много игр, на которых я мог сделать обзор. Ну, это еще было в 2014. Так что давайте нажить э, настоящим настоящем том подобии. Так, оплитывай сюда. Вот. Фух, ж я тут еще-то забыл. Гнет. Просто. Нет, не Гнет. Давайте не Гнет. Хел. Так. ИСП. Я, если честно, не проверял с это... А, понятно. Это я даже еще не осилил Дальше. гид А, это узнать, какой у вас терминал. Вот так. У вас терминал 93. Так. Вот, видите, что тут сообщение идет в 92 ID, то бишь. Прописано тут, что. Ждите. Гид. Да, гид. Гид. Вот, я со стороны, то бишь, вот как вы видите, вот это вот наш комп. Идет вот к этому компу. Вот это вот. Привет, YouTube. Вот. Ну, на этом все. Думаю, вам понравилось. Если вы хотите побольше ну, обзоров таких плагинов, вообще аддонов интересных. Так вот. Всем э, пока. Подписывайтесь на канал. Э, зовите друзей на этот канал. Обучайте их тоже самому. Да, кстати, еще хочу кое-что сказать. Я не запрещаю копировать данный видеоролик. Вообще даже... Не, все мои вы можете их копировать. Да. Кроме того, как играть, через что-то подобное. Вот. Ладно, всем бай-бай.